первой Московской международной финансовой недели «Мосинтерфин-2011». Перспективы развития новой международной площадки для обсуждения финансовых вопросов прокомментируют признанные эксперты финансового рынка. Алексей Леонидович, как один из главных организаторов Московской международной финансовой недели, какие вы видите перед ней цели и задачи? Цели, Во-первых, если мы хотим, чтобы стали площадки, ведь задача не просто проговорить, сказать что-то, не услышать других или там, не выработать решение. Конечно, целью является, найти, чтобы сложился разговор, и он к чему-то привел, то есть он дал какие-то интересные выводы. Для этого э, требуется очень тщательная такая работа, в том числе и организаторов и э, вот тех, кто э, модераторов э, заседаний. Им надо все время подталкивать динамику. Э, в этом смысле э, прежде всего выработка ответов на те вопросы, которые накопились сейчас. Этот кризис э, глобальный, который еще продолжается, <coughs> заставит намного взглянуть по-новому. Сейчас самое время Анализа. Идея МОС Интерфин возникла в рамках Международной гильдии финансистов, потому что мы приняли вызов времени о том, что глобальная финансовая система нуждается в серьезной модернизации. Кроме того, встал вопрос о том, Какую роль Россия должна играть в этой глобальной финансовой системе? Естественно, возник вопрос о том, может ли Россия, в частности Москва, как столица, стать международным финансовым центром. Ответ на этот вопрос требует серьезной проработки, требует анализа того, как существуют другие мировые финансовые центры, и Лондон, и Нью-Йорк, и... Гонконг и Сингапур и многие-многие другие, посмотреть на то, как они создавались, как они функционируют, какие ошибки они допускали в своем развитии, на которые нам не надо было бы наступать, как на грабли, второй раз. И с другой стороны, сделать определенные выводы по тому, что удалось этим центрам, как они функционируют реально. Кроме того, возникли целый ряд проблем в связи с тем, что Россия не так давно вышла на рельсы рыночной экономики, и поэтому появились новые профессии, такие как аудитор, оценщик. Им всего 20-25 лет между тем, как этим же профессиям в рыночной экономике... И 300, и 400, и 500 лет. И, конечно, надо использовать богатейший зарубежный опыт для того, чтобы нам, опять-таки, не делать ошибок, а идти вперед и довольно быстрыми темпами. Вот полный набор таких проблем, которые возникли, они и привели от идеи провести конференцию к идее провести финансовую неделю. Меньше мы никак не укладывались. Так родилась первая Единственная, наверное, оформленная в полном объеме э, идея проведения международной московской финансовой недели Мос интерфин Интерфин-2011». Дело в том, что раз в 80-90 лет финансисты собираются для того, чтобы обсудить, как им жить дальше, как, устроить, как уточнить отношения, как выстроить отношения в финансовом мире с тем, чтобы они были приемлемы для всех. И последний раз это было в Бреттон Вуде уже больше около 80 лет назад. И подошло время, по общему ощущению финансистов, подошло время, когда нужно еще раз собраться и выработать новые правила игры. Я хочу обратить внимание, что Московская международная финансовая неделя ни в коем случае не ставит своей задачей высказывать какие-то окончательные мнения по этому поводу, но создать условия для того, чтобы эти мнения были высказаны высказаны с разных сторон и из разных стран услышать эти мнения. И пускай это будут мнения власти, пускай это будут мнения финансовой элиты, бизнеса и науки, и пускай они услышат друг друга. Вот идея Московской международной финансовой недели – создать площадку для плодотворной дискуссии». Владимирович, как Вы можете прокомментировать то, что Московская международная неделя призвана сделать из Москвы международный финансовый центр? Ну, вы знаете, я думаю, Московская финансовая неделя не может сделать из Москвы, к сожалению, международный финансовый центр. Если это было бы так просто, это ну, был бы другой какой-то мир. Это большая многогранная задача, которая требует работы и участников рынка, и регулятора, и э, властей Москвы, которые отвечают за инфраструктуру. Здесь нет вот простого шага, простых действий каких-то. А вот что вы, как руководитель ФСФР, ждете от Московской международной финансовой недели? Ну, вы знаете, как бы это всегда, как любая конференция, это удобная панель общения с участниками рынка, общения между собой. То есть часто просто можно быстро решить какие-то вопросы, которые в другой ситуации там, ты откладываешь. А здесь ты удобное место для встречи, я бы так сформулировал. То есть она действительно может помочь международному финансовому сообществу обсудить какие-то вопросы открыто. Но, знаете, любой международный финансовый центр, он немыслим без сотен, там, если не тысяч конференций, встреч, которые проходят ну, в течение года. То есть и в этом ряду, я думаю, очень важно, чтобы вот Московская финансовая неделя заняла такое место. С моей точки зрения, Мос Мосинтерфин действительно имеет все предпосылки для того, чтобы стать одной из главных площадок обсуждения финансовых вопросов в России. Уровень представительства на конференции очень высокий, уровень дискуссии очень хороший, очень интенсивный. И с моей точки зрения, это действительно хорошая основа для того, чтобы в дальнейшем на этом фундаменте уже строить что-то еще более значимое, еще более весомое. Я думаю, что заинтересованность, безусловно, будет растущей со стороны госслужащих, ключевых госслужащих. Я думаю, здесь коренится во многом и потенциал для повышения роли конференции в дальнейшем. Я думаю, что и с течением времени и иностранное представительство на конференции будет также расти, как со стороны частного сектора так и со стороны государственных представителей, представителей различных стран. Так что, позвольте пожелать наибольшего успеха в достижении амбициозных целей. Я думаю, что в Москве действительно есть хороший шанс стать мировым финансовым центром, но, ну, по крайней мере, если не войти в в большую тройку центров или в пятерку, то стать одним из основных локальных финансовых центров, которые будут очень значимы для рынков, по крайней мере, СНГ, Европы и Азии. И для этого, на самом деле, в большей степени требуются не какие-то законодательные изменения, это даже не самое важное, а прежде всего готовность и желание людей, которые работают в финансовом секторе, непосредственно, вот, как раз стать таким алкомотивом роста российской экономики и воспитать внутреннего инвестора. Я думаю, что и форум Мосинтерфина в этом плане может способствовать, прежде всего, как дискуссионная площадка, на которой можно обсудить, где еще остались основные пробелы, которые нужно устранить, прежде всего. И, вторых пообщаться с тем людям, которые будут составлять основу финансового центра. Потому что финансовый центр это прежде всего не офисы банков, не огромные здания, где какие-то стоят компьютеры, серверы, значит, это представляет такие мощные финансовые огромные организации. Прежде всего, это люди. Люди, которые могут совместно сейчас выработать программы и какие-то действия, которые помогут стать России одним из основных мировых финансовых рынков. Как вы оцениваете роль и значение первой московской международной финансовой недели? Это замечательное мероприятие, которое в очень динамичном ключе находит ответы на очень много самых различных вопросов. И тот вопрос, который связан с международным финансовым центром, сегодня очень важен и актуален. И, на мой взгляд, мы сегодня привлекли наилучших экспертов, в том числе мирового уровня, которые своими экспертными оценками помогают сделать правильный выбор в пользу той стратегии, которая будет максимально эффективна. Всегда хочется, чтобы были результаты практические, то есть не только разговоры о важных вопросах и вещах, но и то, что за этими разговорами следует. То есть в основном это взаимодействие бизнеса и власти, которая вошла в какое-то цивилизованное русло в России, взаимодействие бизнеса и власти происходит не только на пленарных или секционных заседаниях, но и в жизни. Поэтому старт этому зачастую дается на таких мероприятиях, как финансовая неделя. Потом это продолжается. И публичность, конечно, очень важна тоже для власти, и для бизнеса. Мне кажется, это очень важная дискуссионная площадка, где представлены и российские специалисты, и заинтересованные лица, и очень хороший уровень представительства международных финансовых организаций, зарубежных финансов финансовых площадок, так что я думаю, что это очень, очень важное место, где можно обсуждать вопросы развития финансового рынка России. А может ли МОС «Интерфин» поспособствовать позиционированию Москвы как международного финансового центра? Да, но мне кажется, это одна из основных задач МОС «Интерфина». Интересный форум, привлекаются очень интересные докладчики, спикеры, дискуссия разгорается. Поэтому полагаю, что в это время, если он будет проходить, тут перспектива хорошая. Тем более, что можно сказать возглавляет весь этот процесс известный и авторитетный человек Алексей Леонидович Кудрин. Многие люди, которые известны всей стране, занимаются финансами с, такого, с глубоких давних времен, Поэтому содержание, скажем так, гарантировано, но и полагаю, что у форума хорошая перспектива. Очень многое меняется в экономике, и не только в российской, в мировой экономике. Нас ждет новое финансовое устройство, оно должно быть обсуждено. Требуются очные встречи, требуются обсуждения. Очень важно предоставить возможность большому количеству людей, работающих на финансовых рынках, встречаться с первыми лицами. И, в общем, вот это новое... Зародившееся, но уже, на мой взгляд, за несколько дней ставшее успевшим движение, оно очень важно для того, о чем мы только что говорили. Для того, чтобы люди были чуть более образованы, чуть более информированы, могли донести до свою точку зрения, ну и так далее, и так далее. Может ли МОС «Интерфин» помочь Москве стать международным финансовым центром? Он не может, он должен. Это его миссия или одна из его миссий. И судя по тому, что сегодня происходит, и как успешно все началось, я думаю, что он это и сделает. Безусловно. Финансовый центр – это еще место, где можно обсуждать, где можно встречаться с первыми лицами, где может формироваться точка зрения. Формироваться точка, Для того, чтобы формировалась точка зрения, нужен форум. Вот этот форум и организован. Мне кажется, что идея правильная – это раз, что по-настоящему форуму, где именно рыночные люди обсуждают свои проблемы очень мало. Есть очень много статусных форумов, где руководство так сказать, страны дает какие-то указания. Таких много. А вот там, где вот участники рынка могут смело друг с другом поговорить на эту тему, их мало. вот Я, например, очень рад, что там присутствует Белла Златкис. Да? Потому что Белла Ильинична – это один из людей, который реально на этом рынке работает и который реально уважает. Поэтому ее мнение для участников рынка важно. Я очень рад, что здесь там господин Аксаков, например, присутствует, да, потому что он представляет региональные банки, у которых огромное количество различных проблем, в том числе и в регионах, и с государством, и которые э, эти проблемы надо решать, надо каким-то образом в рамках вот этих проблем, которые ставятся, искать какие-то решения. Об этом надо думать, собираться, слушать мнение экспертов, предлагать что-то правительству, а правительству надо слушать то, что говорят эксперты. оцениваете перспективы нового финансового форума МОС Интерфин 2011? Ну, это, это как бы первый блин. Я думаю, что все, все будет развиваться позитивно, потому что сейчас на рынке проходят достаточно серьезные процессы, связанные с консолидацией, с созданием инфраструктурных условий для того, чтобы Потенциально проект э, Международного финансового центра э, развивался в России. Э, я думаю, что все шансы у нас э, для того, чтобы э, финансовый рынок... Э, в России был крепким и сильным есть и я думаю что такого рода форумы конечно же для нас весьма позитивно то что я в зале сегодня видел много молодых людей я видел как бы их заинтересованное отношение к тому что говорится спикерами их вопросы и я думаю что в этом в этом отношении как бы мы имеем хороший потенциал Яков Моисеевич, как вы оцениваете цели и задачи нового Московского международного финансового форума? Очень просто. Создать площадку для консолидации мнений тех, кто работает на развивающихся рынках, общих мнений. Потому что развивающиеся рынки обладают своими собственными особенностями, и их голос обязательно должен быть слышен в формате G20, да и вообще в глобальных финансах. Вот выяснение проблем и создания общих концепций, генерации идей для того, чтобы вместе работать, сотрудничать дальше. Ну и конечно же наш форум – это очень важный кирпичик в будущем здания Московского международного финансового центра. Я вам скажу, что здесь «Богатая история и предыстория. Мы создали дильдию финансистов в 1996 году и одновременно был создан Петербургский экономический форум. Тогда председатель Совета федерации Егор Семенович Строев параллельно создавал вот этот орган, Петербургский форум, а мы с Аллой Георгией Грязновой создавали... Международные гилье финансистов, собирались в холодном зале, и вот история эта вообще-то богатая. Но сегодня мы пришли к выводу о том, что наша организация должна быть международной. Сегодня она уже вобрала в свой состав не только российскую организацию и региональное отделение, а их больше 50 но и представительства на Украине, в Беларуси, Казахстане, Великобритании, США и речь других стран. И идея МОС Антрофина она логично вытекает из международного характера нашей организации, тем более, что президентом и поставлена задача. Организовать в Москве международный финансовый центр. Для этого есть и политическая воля, и предпосылки объективные. Все-таки мы Москва региональный центр, да, евразийского такого уровня. И поэтому Мосинтерфин логически вытекал из той ситуации, которая вот сегодня у нас сформировалась. И не случайно к нам на Мосинтерфин приехали Президента крупнейших международных финансовых организаций был президент ИБРР, представитель МВФ, Всемирного банка реконструкции и развития. Президента крупнейших финансовых консалтинговых компаний, рейтинг ОДС, потому что здесь вот такая уникальная возможность обсудить проблемы глобальной мировой финансовой системы. Я рассматриваю первую Московскую международную финансовую неделю как формат общения элемента гражданского общества, какими, безусловно, является вот собрание финансистов, специалистов в области экономики, которые озабочены реальным состоянием не только международных финансов, не только международного сказать, климата экономического, но и, естественно, проблематикой, связанной сказать, с развитием, с дальнейшим развитием экономики и финансов страны России. Поэтому в рамках данного форума обсуждаются весьма смелые идеи, и полярные порой идеи, и такой форум, безусловно, необходим.